Друзья, всем привет, вижу, что вам полюбились мои видео о моих неудачных инвест-проектах, поэтому с удовольствием продолжаю с вами ими делиться. Кстати, некоторые из вас заметили, что я как-то так с улыбкой очень весело об этом рассказываю, но я считаю, что даже поражение, даже неудачные, даже минусовые проекты, без них инвестирование невозможно, потому что Изначально, когда ты инвестируешь, ты готов как зарабатывать деньги, так и терять деньги, и это неотъемлемый процесс, поэтому я к этому так легко и спокойно отношусь. И еще момент, мне написали, что ну как же так, Мила? Наверное, вы специально придумали эти все истории. Наверное, вы специально нам рассказываете про свои минусовые проекты, чтобы как-то нас там куда-то заманить. То же самое я слышу, когда я рассказываю про удачные инвестпроекты. проекты Друзья, вы уже определитесь, где я вру, когда я рассказываю про успехи или когда я рассказываю про неудачи. Просто чтобы вы понимали, то, что я делаю, то, что я с вами делюсь этими неудачными инвестпроектами, проектами это мой личный опыт. То, что я прожила. Я вам рассказываю о своих ошибках, потому что они действительно имели место быть. И те выводы, которые я сделала, надеюсь, что они мне помогут избежать их в будущем. И рассказываю я вам о них для того, чтобы вы, если задумаетесь совершить что-то подобное, или сделать свой доходный автомобиль, или заниматься субарендой какой-то недвижимостью на удаленке, как у меня с виллой, чтобы вы избежали тех ошибок, с которыми столкнулась я. Сегодня речь пойдет об одной из самых первых моих инвестиций. Это касается недвижимости. Вы знаете, у нас в обществе существует такое мнение, что все проекты, связанные с недвижимостью, они безусловно надежные, они доходные и точно будут в плюс. Для меня проекты с недвижимостью примерно в 60-70% случаях оказываются неудачными, неуспешными. И расскажу я вам про ну, практически один из самых первых моих опытов, когда я решила, решила стыки на ипотеку, я взяла три квартиры в ипотеку одновременно, это было две квартиры, которые я купила у застройщика, такого уже сейчас печально известного, но на тот момент это был самый крупный застройщик в России, СУ-155, я купила у него две квартиры, квартиры. Одну в Звенигороде, одну в Домодедово. И еще одну квартиру я взяла в Химках у другого застройщика. Это было пять лет назад. Какие у меня были ожидания? Я думала, что я куплю эти квартиры у Сум, Примерно через год они достроятся. Я сделаю в них ремонт и буду сдавать. Либо второй вариант я их просто перепродам и заработаю вот эту вот разницу, которую я получу за вот этот вот период, потому что цены должны были вырасти. Купила я обе квартиры на этапе, одна была на этапе котлована, другая была на этапе там, двух или трех этажей. Обращу ваше внимание, то что обе квартиры эти были оформлены не по ФЗ-214, а это были квартиры, которые я купила по договору ЖСК. Конечно, это был риск, но на тот момент, вот еще одна моя ошибка, да, то, что я не досмотрела, не досчитала, не узнала. Я не узнала, какие риски несет себе договор ЖСК. Я думала, если это самый крупный застройщик, то точно все будет хорошо. И в этом вот моя такая действительно ошибка была, потому что я понадеялась на имя, на бренд, на какую-то репутацию, историю. Не изучила, какая же ситуация на сегодняшний день у этого застройщика и пошла купила себе одни из самых дешевых квартир а, на тот момент. То есть, в Звенигороде у меня была однушка, в Домодедово у меня была квартира-студия. Чем все закончилось, я думаю, что вы уже догадываетесь, если речь сегодня идет о неудачных инвестициях. Квартиры не были сданы в срок ни через год, ни через два года, даже не через три. Построились они где-то примерно через четыре года. Свидетельства о собственности я так и не получила ни в первом, ни во втором варианте. Ключи были даны только в одной из квартир. Конечно, там и судебные были разбирательства, и много-много таких моментов, скажем, эмоциональных. Да, которые пережили мои соседи, то есть там были созданы специальные форумы, чаты, где люди беседовали, пытались разобраться в ситуации, что делать. Слава богу, я в это ввязывалась достаточно поверхностно, но то, что коснулось меня, это ипотека. То есть все эти четыре года я платила ипотеку, все четыре года я выполняла свои обязательства перед банком, при этом не была собственником недвижимости, и, конечно, я их выставила на продажу, но продались они вот только примерно полгода назад, обе квартиры я наконец-таки продала, частично с документами, какие-то с ключами, ну, в общем, я избавилась, и да, эти квартиры у меня были обе в минус. То есть за все это время я суммарно заплатила, но ну, где-то Наверное, по полмиллиона, 500-700 тысяч примерно за каждую из квартир. Это только в счет процентов по ипотеке. Плюс я продала по цене меньше, чем я покупала и ту, и другую квартиру. Но э, здесь я не могла выбирать, потому что моя задача была как можно быстрее закончить всю эту историю, вынуть деньги и вложить в более прибыльные проекты. Какой еще вывод я сделала? Если у вас есть... Недвижимость, земля, все что угодно, что вам не приносит доход или приносит очень маленькую прибыль. Избавляйтесь от нее, даже если она на сегодняшний день продается дешевле, чем вы в нее вкладывали. Почему это стоит делать? Только потому что... Каждый день, каждый месяц вы теряете, вы недополучаете деньги. Да? То есть продав эту же самую недвижимость, продав этот же самый актив, вы прямо сейчас могли бы зарабатывать больше. Но пока вы его храните, пока вы за него держитесь и говорите, ну я же сюда вложил больше, но ну я же сделал здесь ремонт, ну почему продается так дешево, вы, к сожалению, будете терять. Каждый месяц вы будете терять. И это вот те выводы, которые сделала я, это мой личный опыт. Я вас ни к чему не призываю, просто делюсь своими наработками, со своим, своими какими-то впечатлениями, своими выводами. Если они вам будут полезны, дайте мне обратную связь в комментариях, напишите, как вам нравятся эти истории, несут ли они для вас какую-то практическую пользу. Мне будет очень важно получить ваш ответ. И для всех из вас, кто планирует заниматься темой инвестиций, вы знаете, что у меня есть шикарный продукт «Разумное инвестирование». Это 2,5-месячный курс, который я создала специально для таких людей, кто хотел бы разобраться в теме инвестиций. Но знаю, что многим он не по карману. Поэтому я вас приглашаю на бесплатный мой четырехдневный Курс курс молодого инвестора – это специальный такой продукт, который я создала для тех из вас, кто еще присматривается к теме инвестиций. Зарегистрироваться на этот курс можно здесь вот по ссылке ниже. Пройдет он с 14 по 17 октября, и вас ждет 4 видеоурока, в течение которых мы будем разбираться с основными вопросами, касающимися темы инвестиций. И я надеюсь, что благодаря этому курсу понимание в этом вопросе у вас будет больше. И желание в этой сфере развиваться изучать ее тоже станет больше. Это мой вам такой подарок. Успейте зарегистрироваться по этой ссылке и принять участие в этом потоке курса молодого инвестора. С вами была я, Мила Колокова. До встречи в следующих видео. Пока-пока.